Привет, в этом видео познакомимся с инвестиционным клубом Криптоинсайдер, благодаря которому вы можете принимать участие на ранних этапах в стартапах. Вам не нужно холдить токены лаунчпадом, вам не нужно заполнять вайтлисты эти, которые не факт, что вам дадут аллокацию, здесь вы получаете ее гарантированно, опять же, если вы участвуете в данном клубе. Плюс ко всему, вы участвуете в приселах, а это еще раньше ID раунда, соответственно, еще больше иксов вы можете заработать. Меня зовут Давыдов Денис, занимаюсь криптовалютой, заработком онлайн на протяжении 5 лет. Подпишитесь на мой YouTube и врубите колокольчик. по статистике клуба и о всех нюансах в этом видео. Криптоинсайдер сотрудничает с различными фондами, аналитическими отделами, которые дают нам возможность, инвесторам, входить э, в инвестиционные проекты, стартапы на раннем этапе. Успешные кейсы данного клуба. Проект iMe дал 27x, SID 112x, Anvest 5x, Anodise 8x, Skyloop дал 29x, Everlands 2x и так далее, и так далее. Flow все помнят, данный стартап дал 191x, а, к примеру, вы там проинвестировали, не знаю, 100 долларов, вложив во Flow, вы бы могли заработать 19 тысяч долларов, но не каждый стартап, каждый проект предоставит сразу котлету инвестору, а как правило, бывают некие вестинги у проектов, которые длятся на протяжении там, полгода, года, вестинг называется данный этап, он может длиться и до двух лет, и до года, все в зависимости от того или иного проекта. Конечно же, первое время вы получаете некий разлог. Это может быть 10%, это может быть до 50% вот этих денег. На примере Flow покажу. И дальше уже вся остальная ваша сумма инвестиций в токенах вам размораживается в течение года, полгода, двух лет. В зависимости от того, кого какой вестинг. И ежемесячно равными частями разморозка идет токенов. Даже есть такой интересный сайт Westlab которые и показывают, у какого проекта, какой сейчас вестинг, и на каком этапе он находится, и когда следующая выплата. То есть еще, как правило, называют эти выплаты зарплата. То есть раньше, когда была эпоха ICO, такого не было. Обычно сразу 100% разморозили, инвесторы пошли, слили проект в дно, и он потом дальше не восстановился и заскамился. Поэтому это хорошая стратегия для того, чтобы проект органически появился на рынке, развивался свободно, и это не помешало не помешал слив токенов на начальном этапе для будущего проекта. Поэтому предусмотрен такой некий вестинг. Инвестируя в стартапы, мы инвестируем на этапе прессел. В чем отличие данных этапов? Расскажу некое пояснение для новичков. То есть есть C-round, есть у нас прессел, есть у нас IDO, далее следует. И далее уже следует листинг на биржах. Binance, Кукоин и прочие биржи, хобби и так далее, и так далее. В чем отличие данных раундов? То есть, как правило, Сид Раунд подразумевает очень низкую цену, очень низкую, но большие риски. Поскольку неизвестно намерение потенциал самого проекта, доведет ли команда вообще дело до конца, непонятно. Идея пока только в голове у разработчиков, идет... Общение со спонсорами, только-только обсуждаются какие-либо договоренности о финансировании, команда формируется, да? выбирается стратегия. Как правило, для участников данного раунда чаще всего предусмотрена длительная заморозка активов от продаж. Сюда на данном этапе заходят, как правило, друзья родственников, друзья разработчиков и так далее, и так далее. Этот раунд еще называют Angel раунд. Pre-Sale. На данном этапе цена все еще низкая, но рисков меньше так как уже на данном этапе сформирована какая-никакая команда, можно проанализировать проект, есть уже дорожная карта, в некоторых случаях есть уже даже MVP, то есть это минимально жизненный продукт, не во всех стартапах, но бывает. Зайти на данном этапе не просто одному инвестору, неважно есть у вас деньги или нет, поскольку разработчиков SEO интересует именно комьюнити, поэтому они готовы открыты к каким-либо фондам, каким-либо сообществам, клубам, которые в свою очередь предоставят доказательства, что у них есть комьюнити. И это заинтересует разработчиков взять их на данном раннем этапе и чтобы они проинвестировали. Для этого и сформирован у нас клуб, который и предоставляет нам проекты, а мы уже как инвесторы просто инвестируем в их стартапы, которые тщательно были проанализированы. И, как вы видите, статистика очень впечатляет. Плюс ко всему, если вы заходите на пресейли, нежели на IDO, то вы можете заработать гораздо больше иксов. На примере такого проекта вам покажу, как Step Up. То есть этот проект дал на IDO после IDO 148 иксов. Но те люди, которые заходили на пресейли, заработали 300 иксов. Вот вам, собственно, существенная разница, где заходить лучше. Плюс ко всему, на данном этапе уже есть более-менее медийная составляющая, сформированы уже социальные ресурсы проекта, уже есть небольшое комьюнити, также есть возможность просмотреть экономику, поэтому данный этап, я считаю, намного круче, нежели сид. IDO это уже публичная распродажа активов, чтобы участвовать в пабликах, то здесь нет большой локации, как правило, и она не гарантирована. То есть это возможность проинвестировать, поэтому не во все проекты получится зайти, плюс ко всему необходимо держать токены лаунчпадов. Как правило, если проект потенциально крутой, то он и будет леститься на соответствующем лаунчпаде, например, тот же Daumaker, Cidify, Trustpad. Инвестору необходимо покупать дополнительные токены лаунчпада на сумму, это может быть 2, 3, 5, 10 тысяч долларов, чтобы э, держать эти токены и получить возможность, получить аллокацию, зайти в стартап на 100, на 200, на 300 долларов. И то не факт, поскольку локация не гарантирована. Но чтобы она была гарантирована, вам нужно а, покупать токенов лаунчпада больше. Это, соответственно, большие риски, поскольку всегда а, на рынке криптовалют волатильность. И эти ваши покупки лаунчпадов могут очень сильно просесть в цене. И вы тем самым потеряете деньги. Опять же, не все лаунчпады предоставляют гарантированную локацию, а лишь единицы. И то нужно много инвестировать. К примеру, давайте разберем такую лаунчпад, как Dowmaker, посмотрим, какая у него гарантированная локация и какая у него минимальная локация на момент видео. Сегодня у нас 7 июля. Ой, 7 июня. Dowmaker стоит у нас около 2 долларов 1,92 Если посмотреть на его минимальный. Пол токенов то есть чтобы получить локацию хотя бы в 100 долларов чтобы у вас просто появилась возможность 100 долларов занести вам нужно 2000 данных токенов это у нас 3800 долларов чтобы плюс минус получить гарантированную локацию нужно хотя бы на 1010 долларов держать данных токенов то есть это сумма неподъемная для каждого и не для каждого рентабельно листинг уже следующий этап когда Проект листится на бирже и уже дальше в свободном плавании развивается и уже торгуется на биржах. И уже зависит все от комьюнити, от разработчиков, как они будут организовывать некие промо-акции. Какие-то хедж-фонды могут входить уже на данном этапе, убедившись в надежности проекта и его жизнеспособности. И ликвидность. ликвидности. Поэтому подведем итоги, чтобы извлечь больше прибыли. Желательно заходить на преселах, Но разработчики, я опять же повторюсь, не готовы просто так выделять локации. Им нужна комьюнити, для них это дороже денег. Обычно, чтобы участвовать через эту схему в приселах, селл стартапов с удовольствием готовы работать с фондами, с клубами различными, комьюнити, блогеров, возможно. Если, к примеру, цель проекта, цель присела привлечь, допустим, 300 тысяч долларов, и у него будет возможность взять одного крупника, и он готов будет эту сумму всю проинвестировать, допустим, 300 тысяч долларов, да. и будет потенциальная комьюнити, которая, допустим, из 200 человек, но они готовы проинвестировать ну, максимум в сумме там, 250 тысяч долларов, то однозначно SEO про разработки своего проекта выберет комьюнити, пусть даже меньше там, денег, поскольку это заинтересованные потенциальные люди, которые будут пользоваться, использовать тот или иной сервис, который он закладывает в данном стартапе, разработчик и так далее, и так далее. ему это будет намного интереснее, поэтому и заинтересованы в сообщество. Для этого и есть у нас клуб Крипто Инсайдер, в котором вы и можете принимать участие и просто инвестировать в стартапы, которые здесь листятся. Какие фишки я хочу отметить данного клуба? То, что вам можно инвестировать хоть от 100 долларов. Много вам не дадут проинвестировать, но максимум, который можно занести, это 300 долларов. Либо поменьше 200 долларов. Три номинала можно заносить, не больше, ни меньше. По доходности, какая может быть потенциальная доходность в зависимости от настроения на рынке. Мы видим, если на рынке сейчас медвежий тренд, то это может быть проект вам принесет совокупности там, от 300 до 500%, что я тоже считаю очень круто. Включая все, и вестинги, и разлоки, это условная такая цифра. Если рынок у нас бычий, то он может вам проект принести свыше 3000%, это может быть 3000-5000%. Мы сами видели, какие у нас там процентовки, судя из статистики. Это, опять же, словно средние значения. Плюс по каждому проекту есть гайды. Вы, к примеру, проинвестировали в стартап, вам токенов насыпали, вы не знаете, что с ними делать, вы их можете продать на бирже, вы их можете, в принципе, не продавать, а застыкать, либо же пофармить, либо же отправить в ноду. Опять же, если поддерживает проект эту функцию, можно приумножать свои активы дальше и холдить их, если вы верите в... Проект на перспективу. Это все индивидуально, и по каждому этому, по каждой монете, есть здесь гайды обучения в данном клубе. Плюс ко всему, вам не нужно холдить токены лаунчпадов. Вы получаете гарантированную локацию, вам не нужно заполнять вайтлисты, чтобы получить лотерейный билетик, чтобы в дальнейшем зайти в стартап. А вы здесь получаете ее гарантом. Но гарант стоит 250 долларов. 250 долларов это некая лицензия. Лицензия дает вам возможность зайти в 10 стартапов. Как устроена эта схема? Вам дается аллокация в 1000 долларов. Вы можете занести в 10 стартапов по 100 долларов, чтобы у вас было много проектов в портфеле, было портфельное инвестирование. Один, к примеру, принесет мало иксов, или, допустим, один в минус уйдет. Все бывает. А другой перекроет и принесет вам больше процентов. И вы таким образом будете в плюсе стабильно либо вы будете заносить больше в проекты и, допустим, 200 долларов, то тогда в таком случае вы можете в 5, проект, 5 проектах поучаствовать. Если вы занесли 300 долларов, то тогда это можно сделать в трех стартапов и в четвертый занести, к примеру, 100 долларов. Да? То есть Таким образом, можно свою раз распределить, свои инвестиции. Когда лицензия у вас сгорает, вы приобретаете следующую, и вам также доступен... Вход на 1000 долларов максимум стартапа. Как правило, это и лицензии хватит на месяца три в любом случае. Как часто здесь выходит проект? Раз в неделю, несколько раз в неделю, если это бычий рынок, если это э, локдаун, если это медвежий тренд, то один проект может две недели выходить. То есть такая статистика. Целью разработчиков 50-100 проектов в течение года предоставить на данном агрегаторе. Поэтому заходить нужно во все, мое мнение. Также есть очень щедрый маркетинг для партнеров, которые продвигают данный клуб. Какой алгоритм участия в данном клубе? Вам первое, нужно сделать аккаунт, пройти регистрацию, ссылка будет по данным видео. Верифицировать аккаунт не нужно, налоги платить не нужно. Следующее, покупаем лицензию и подключаем телеграм бота чтобы быть уведомленными о новых стартапах, которые появляются на данном агрегаторе, либо же подпишитесь в мой телеграм канал где я публикую объявления о появлении новых проектов. Все, далее просто инвестируем. В те проекты, которые появляются, которые тщательно были проанализированы. Когда вам проекты уже начисляют токены, дальше вы их можете либо сливать, либо же можете их фармить, стейкать, как я уже сказал, отправить по ликвидности, настроить ноды по желанию. Также можно использовать маркетинг, увеличивать свою прибыль, чтобы ее в дальнейшем тоже реинвестировать в стартапы. На момент записи видео у нас идут сборы в проекты а о проекте самом я рассказывать не буду, потому что обзор есть в моем телеграм-канале, тоже можете туда вступить и изучить обзор. Скажу одно, то что это один в своем роде проект, который в своей нише один-единственный, а мы знаем те проекты, как Flow, Stepan, проекты, которые были родоначальниками, так сказать, своей какой-то определенной сферы, дали сумасшедшие иксы. Так же самое и про Exhort можно сказать. Интересная идея, и в перспективе они будут на CoinList. Но мы знаем, что на CoinList не так просто простом смертном зарегистрироваться, заверифицироваться даже, поскольку не всех принимает данный лаунчпад. чтобы не морочиться с данным коин листом и не создавать мультиаккаунты на родственников и просто этим не всем не заниматься, всей этой возьмой, вы можете через клуб зайти уже на этапе присыл в экзорт. А мы знаем, что все те проекты, которые листятся на коин они все эксовые и приносят большой профит своим инвесторам. Теперь коротко о маркетинге. Здесь некие уровни на каждом уровне, определенные вознаграждения. Вы пригласили одного, потом второго человека, они приобрели лицензию. А вы заработали по маркетингу 50 долларов с каждого человека. Вы перешли уже на второй уровень и пригласили третьего человека, четвертого человека. Они также приобрели лицензию и участвуют вместе с вами. С каждого вы уже зарабатываете по 75 долларов. И так далее. На третьем уровне идет уже по 100 долларов с 5, 6 и 7 людей, 5, 6 и 7 партнера. На четвертом уровне вам идет вознаграждение в 125 долларов, с 8, 9 и по 11 партнера 125 долларов с каждого человека. Пятый уровень подразумевает, с 12 и до бесконечности вы будете получать 150 долларов Вознаграждение. Человек купил лицензию 150 долларов, вы заработали. Я считаю, это очень денежный маркетинг, который нужно использовать э, как бизнес-возможность. К примеру, вы пригласили человека, вы находитесь на пятом уровне, вы пригласили человека, он приобрел лицензию. Лицензию за 250 долларов приобрел, вы заработали 150 долларов по маркетингу. К примеру, он пригласил человека, и он тоже купил лицензию, за 250 долларов, он заработал с него 50 долларов, а вы заработали с этих денег разницу, то есть 150 минус 50, вы заработали с него же еще 100 долларов, то есть такой вот многоуровневый маркетинг от разницы тоже получаете доход, плюс ко всему вы получаете от товарооборота. здесь 4 ранга, к примеру вы на первом ранге привлекли 100 тысяч долларов в стартап, люди проинвестировали, в совокупности вы получите 2,5% от купленных токенов ваших партнеров. Причем в токенах получите того проекта, в который они инвестировали вместе с вами. К примеру, если это 250 тысяч долларов групповой объем, то 5% вы получите вознаграждение монетами от купленных токенов. На третьем уровне, это у нас полмиллиона долларов, вы получите 7,5% от купленных токенов. И на обороте 1 миллион долларов вы получите 10% вознаграждения монетами от купленных вашими партнерами. Очень денежная схема. Если у вас появляется во второй, третьей линии лидеры, которые тоже привлекают огромный объем инвестиций, то вы будете получать уже разницу в процентном соотношении, аналогично первому первой части маркетинга. По выводу денежных средств. Токены вам начисляются, когда вы проинвестировали в стартапы к вам на Metamask, партнерские вознаграждения приходят вам в личный кабинет. Но если вы их не выводите, они выводятся к вам автоматически, каждое воскресенье на ваш Кошелек, который вы указали в настройках Либо вы же можете Их выводить вручную в любое время суток То есть деньги ваши здесь никому не нужны Интересный в общем клуб, я считаю, что в нем Однозначно стоит принять участие Думаю вам понравилось сегодняшнее видео Оставляйте комментарии и конечно же делайте аккаунт в криптоинсайдер ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии, после чего добавьтесь в мой телеграм канал, где я уведомляю о новых стартапах, которые у данного клуба появляются, в которые мы заносим и инвестируем деньги. Как правило, пулы открыты на протяжении там, нескольких дней, недели, все в зависимости от того, как происходит сбор. Я рекомендую быть в телеграме, чтобы получать уведомления о новых наших проектах, куда мы инвестируем. Также не стесняйтесь мне написать в личку, задать вопросы, всем отвечаю. Подпишитесь на мой YouTube и до новых встреч, новых видео. Всем пока.